И последнее ⁇ спонсорство. Вот я немножко дойду, И здесь подчеркнуто. Спонсорство и реклама. А как вы можете зарабатывать на этом способе? Да? То есть, смотрите, вы создаете какую-то книжку, например, вот сейчас вот я вам рассказываю практический пример, как это делается, и связываетесь с людьми, которые работают в этой нише, в этой теме, и говорите, давай, я сделаю тебя спонсором этой книги, или продам тебе спонсорское место. Вы делаете книгу, продаете 5 спонсорских мест, по, 10, по 5 хотя бы там, по 2 тысячи, но давайте по 3 тысячи возьмем, получается 15 тысяч. Вы эту книгу начинаете продавать, распространять или даете бесплатно, но вы продали спонсорские места в них, и люди на это могут соглашаться. Я сам уже покупал спонсорские места, да, это хорошо как бы увеличивает ваш авторитет, вашу экспертность, ваш бренд, и вот вы получаете новый трафик с этого. Также можете, например... То есть, как вы здесь зарабатываете? Вы что-то делаете и находите спонсоров. Какое-то мероприятие делаете, да, находите спонсоров. Можете рекламу продать им, опять же, в этих местах. То есть, находите спонсоров и зарабатываете на этом. Находите спонсоров на какое-то мероприятие, да, на какую-то тусовку, на флешмоб. Часть денег вы туда вкладываете и часть забираете себе. Опять же, все это через интернет лечится. А как это делается, это уже совсем другая история, все это длинное. Почему я постарался все уместить на одной доске? Вот у нас все эти 25 способов. Потому что показать, как это все очень-очень взаимодействует. Создали свой сайт, можете участвовать в партнерских программах, можете в МЛМ, партнерские программы да, для онлайн-тренингов, можете сами тренинги вести, вебинары. Онлайн-трансляции организовывать конференции, продавать инфопродукты со своего сайта, скрипты, все со своего сайта, сдавать в аренду, продавать лицензии, там, своя группа, своя партнерка, коучинг, вот консалтинг, все это продавать со своего сайта. Значит, самое главное, вот все, что вам можно если вы хотите зарабатывать систему, да, это свой сайт. Thank you.